Приветствую всех из Финляндии. Еще один объект закончен. Я собрался, уже инструмент собрал, и сейчас буду выдвигаться в путь до следующего объекта. Еще не ездил, не смотрел. Большой какой-то, говорят, ну, как мне сказали, немножко там есть свои сложности. Посмотрим, интересно будет. Значит, данный объект закончен. Это одноэтажный дом, очень простая планировка, стандартная, грубо говоря, ну я называю это самые-самые простые планировки где зал и кухня объединены, и в принципе никакого коридора нет. Из зала все, ну три спальни здесь, двери выходят как раз-таки в зал. И, кстати, последняя эта дверь, это э, санузел один, ну, можно сказать, что он как гостевой. То же самое, на краю зала выходит. Проблем никаких нет, есть второй санузел, если что, если там гости и какие-то проблемы, скромности, то, пожалуйста, есть другой, который находится в комнате хозяйки там за стеночкой. Планировка хорошая. Я считаю, что это очень простая. Очень часто строят вот, как раз-таки молодые семьи такие дома. И для жизни за глаза. Если сравнивать с квартирой, это больше чем. Чем нужно, чем возможно и так далее. Есть хорошая терраса, окна, свет, природа. Живи и наслаждайся. У меня редко получается так, что, ну, точнее совпадает, что я вижу печь, какая делается и так далее. То есть это когда происходят некие нарушения в графике работ, что-то произошло, там что-то не успели, в общем одно оттянулось, второе оттянулось, третий график не поменяли, в общем обычно печник приходит уже после нас, мы его не видим никогда. Но бывают такие моменты, когда что-то пошло не так, и мы с печником встречаемся, <laughs> видимся и болтаем. То есть интересно, в принципе, печка не очень большая, для этой комнаты, конечно, нормально, она рассчитана на 60 квадратных метров. То есть здесь зал, зал и кухня, я не помню, но вы сейчас проектик увидите, там сколько квадратных метров здесь находится. То есть хороший, в принципе, да, простой, простой одноэтажный дом. Приятно, прекрасно, без всяких проблем, отлично. Нравится мне. Что касаемо гипсокартона, то здесь было изначально 88 листов, когда мы их занесли, специально посчитал и записал. Осталось 8, это простого. Плюс был один гипс влагостойкий и где-то 12-15, я точно не помню, уже ветрозащитного гипса. По большому счету вот такое количество на одноэтажный дом, порядка там, 120 квадратных метров уходит дом простой мне нравятся простые дома на мой взгляд это самые лучшие дома и не надо гнаться ни за чем там великим дом должен быть как бы для жизни а не для красоты это не какой-то аксессуар аксессуары это уже после 250 метров квадратных а на этом я хочу попрощаться со всеми пожелать всем удачи и до новых встреч а я поехал на следующий объект